я на колесе обозрения жопа страшненько вообще аж блин с замиранием сердца блин не видно нифига ну, страшно конкретно а -а -а, блин вообще Наська ты бы видела вообще жопа а -а -а. ё-моё нифига себе давно на колесе как не катался обозрение. Клево, клево, Настя. Настя, жалко тебя нету с малышом. Тут так классно, а? Вообще классно. Ай, как будто земля из-под ног уходит, Настя, вообще. Классно. Вообще супер. Страшно, блин. Ну, ничего страшного, никуда же мы не денемся. Мы здесь уже, наверху. Я вас люблю, Настя И тебя, и малыша люблю очень Я знаю, скучаете без меня Но тут так классно, Настя Все равно, Настя, когда-нибудь съездим мы в Новосибирск с тобой Все равно Когда-нибудь съездим Красота, ты посмотри, какая высота А какой тут ветер, это ужас Это еще не верх. Это еще только начало. Это еще даже не верх. Ты представляешь, Настя? Уже все вообще маленькое. Вон центральный парк. Вообще, конечно, жуть. А ветер? Классно. Просто классно. Вон парк. Еле видно его. Мы вот на самом верху сейчас поднимаемся. Класс. Вообще еле еле переходим эту середину. Так медленно. Вот сейчас самая высота. Сейчас самая высота вообще. Выше уже некуда. Вообще уже выше некуда. Вот она. Самый верх. Переломный момент. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот сейчас. Вот, вот, вот. Смотри, что творится. все маленькое вообще. Верхотура вообще сумасшедшая. Вот, вот, вот, вот, вот. Мы на самом сейчас верху. Класс. Смотри город, он весь светится красотища.